И помнят, что надо делать. О, -о, о Салам! Иди отсюда, давай. Садись. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Говорят, ты все фильмы о руки посмотрел, да? Это правда, что он никогда никому не проиграл? Всех бил, а? Правда, правда. Это Голливуд. Так жизни не бывает. Только в кино. Чего думаешь, мочилово будет или обойдется? Что стоишь? Садись, не дергайся. А то как будто убежать хочешь. Позвучий, говорят, этот кличка ты сам себе взял, да? Народ тебя по-другому называет. Как? Тракторист. Хм. Ну, если называл, значит, правильно делал. Я же на тракторе работал. А то, я знаю, султан Баранов пас. Правда? Или Козлов. Нет, не обойдется. Ты что думаешь? Что ты самый крутой, да? Что ты всех поймел, как хотел, да? А если завтра тебе найдут в твоей же головой, твоей же грязной задницей, тебе это как понравится? Хочешь, да? Все, султан, по базаре. А это чей? То, что Усалу изъяли? Рапорт напиши. чтобы вообще у тебя машину отобрать. Мы еще возьмем его, Игорь, и накажем. Угу. Еще скажи, отдадим под суд.